Так, добрый день, друзья и просто последователи криптовалюты PRISM. Итак, продолжим наши беседы по благотворительной программе PRISM Turbo. Беседа пятая. Ранее мы определились, что ни одна из уже действующих структурных построений в Призм не решает комплексно, одновременно и достаточно эффективно задачу становления и формирования криптовалюты Призм как мировое платежное средство, кроме как благотворительная программа PRISM Turbo. И это по факту в жизни. Я напомню, пошел второй год развития криптовалюты Призм. Программа PRISM Turbo настолько продумана, просчитана и, как это модное, модное понятие, замотивирована, что невозможно ей найти или придумать аналог. Что-то подобное. Просто невозможно. Сегодня я хотел бы рассмотреть возникшие вопросы в ходе серии наших ранних бесед. Вопрос номер первый. Как скоро кошелек Парабанк начнет финансовые переливы? Ответ. Если вот вообще ничего не делать и просто тупо ждать, повторяю, вообще ничего не делать, то программа Реинвест просчитывает, что ровно через три года на парабанке только от одного парамайнинга и реинвестирования соберется первый миллион призм. И начнется долгожданный финансовый перелив. Это если всем тупо ждать. А дальше каждый выбирает, что ему более приемлемо. Ждать или действовать для своего и общего блага. И если всем поднавалиться, просто нам еще придется ломать здесь уже созданные однобокие стереотипы, такие как Веер, Паровоз, Парабанк-Одиночка, то все уже начнется буквально через месяцы. Причем легко, уверяю вас. А от меня лично советую каждому участнику призм Турбо. Кто умеет действовать, действуйте. И это повлияет на очередность участия вас в финансовых переливах. И это четко прописано в правилах и положениях программы Призм Турбо. Ну а кто умеет ждать, ждите. Только молча. Не мешая действовать активным. И не мешая самому себе же ждать. Это же так очевидно. Вопрос второй. Мы внесли по 24 Призмы и когда будут результаты? Ну, на это сразу хочется ответить вопросом на вопрос. Что можно заработать на 25 долларов в течение года где-нибудь? Только потерять можно? Да. Это запросто. Все проекты в инете только на это и настроены, заточены. И даже в самом призм заработок составит. 10 долларов. Как говорится, не холодно, не жарко. Ведь все последователи призм великолепно уже умеют жить на парамайнинге. И этот момент, этот заработок никуда от вас не девается. Ведь призм турбо создана на всех уже известных прелестях криптовалюты призм. Как таковой. И это самое важное для понимания все прелести призм при вас остаются всегда. Добавляется только плюс ожидания своего миллиона, плюс бонусы за закрытые циклы, плюс поощрительные финансовые переливы и все это. Только вдумайтесь, за 25 долларов. Просто смешная цифра против того результата, который поставила и намерена достичь команда активистов Программы призм Турбо. Я в успехе убежден. Просто полностью. Все дело во времени и в нас. В заключение данной беседы мне бы хотелось бы получить много вопросов как в чаты призм Турбо, так и в личку, особенно от участников с Украины. Одна только просьба. Перед задаванием вопроса да, перед его формированием. Все-таки изучить правила и положение благотворительной программы призм Турбо. Спасибо за внимание.